Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня с вами поговорим о средней цене за квадратный метр на квартире в городе Краснодар. По сведениям Росстата, средняя цена за квадратный метр в новостройках в Южном Федеральном округе составляет 46 тысяч рублей за квадратный метр. В городе Краснодар она немного выше, порядка 50 тысяч рублей за квадратный метр. Так, для примера, однокомнатная квартира 40 квадратных метров площади стоит приблизительно 2 миллиона рублей но это средняя цена опять же повторюсь если рассматривать какие-то центральные микрорайоны то там цена еще может быть гораздо выше чем в других микрорайонах так цена на однокомнатную квартиру 41 квадратный метр может колебаться в пределах четырех с половиной миллионов а по двухкомнатным квартирам если там квартира стоит площадью 60 квадратных метров то она стоит порядка 3 миллионов рублей вот, поэтому, опять-таки, я скажу, это средняя цена по квартирам в городе Краснодар. Все зависит от места расположения, от района и э, от э, наполняемости района, опять же, школы нахождения, инфраструктуры. Таким образом, квартира однокомнатная не может стоить в городе Краснодар 1 миллион рублей. И двушка не может стоить 1,5 миллиона рублей. О ценах э, на квартиры, которые существуют в городе Краснодар и которые существуют на Абита, я уже говорил. Можете посмотреть. Всем пока, подписывайтесь на канал.